Всем привет! Несчастный случай в Кавказском районе города Кропоткин произошел сегодня утром. Станция Кавказская. Поезд 382 Москва, Грозный. Населенность 421 ПАС. 99% 12 вагонов. Во время стоянки поезда пассажира Алфимова Арина Олеговна. 1984 года рождения. Вагона номер 6, проезжающая на месте номер 18 по маршруту Каменская, Невинномысская, не успела вернуться вовремя к отправлению. Бежала вдоль отправляющегося состава. Пыталась зацепиться за поручни. Лин сорвал стоп-кран, пассажир упала под вагон. В результате чего пассажиру отрезала ногу. Госпитализирована по СТ, Кавказская в Кропоткинскую городскую больницу. Данная информация получена от Лин. Графикровая стоянка 34 минуты.